Иду проверять в эту ловушку, наткнулся вот такой череп тут. В лесу валяется. Не знаю, чей то Комаров много. Половил в ловушку месте, где много-много видел помета. Говорят, что лосиного. Не знаю. Ну да, помет большой, много его. Сомневаюсь, что там что-то пойд ⁇ Но идут проверять. Стояло недолго, три дня что ли, но все равно, сегодня выходной, почему бы не сходить и не проверить. Не взял средства от комаров, кусают сгрызли уже. Немножко осталось зайти, посмотрю. Так, воспользовался этой штукой, эта ловушка. Распаковка у меня была много ранее неделя не простояла в лесу покажу качество видео которое она снимает фотографии не стал делать То это довольно неплохо для такой целовой категории упал я за 2 с чем-то плюс cpn дарит скидку так ну расскажу плюсы и минусы плюс конечно же цена постояла она под дождем очень долго ни кадри в нее не просочилась легко крепится отнимает, ну не сказал бы, что оно качественное, но оно приемлемо. Плюс удобное меню. Меню реально очень... Тоже совсем удобно, но она... Там есть русский язык. Кнопочки прорезиненные. Вот так это мне что. Ага. И батарейка здесь, конечно, написано, что нет одной черточки. На самом деле там все нормально. Если включить, поставить, он надолго долго хватит. Так, у нас тут тут у нас 8 батареек. Тут даже разные. Почему-то я купил 6, думал на 6, но оказалось на 8. Плюс записывается звуком. И звук вполне такой приемлемый для такой штуки. Плюс можно посмотреть потом видео. Баканчики. Вполне так удобно сделано. Сейчас я покажу меню. Видно, не видно. Будет. Ну вот мне не совсем удобно снимать здесь. Тут вот такое меню. Режим. Ну тут режимов несколько. Фото, видео и еще как-то непонятно для меня, что он по нерусски. Вот, я только видео поставил. Вот этими. Ну это перезапись. Это выход даже есть. Смотрите, как много. Пароль даже можно ставить. Ну, пароль, конечно. Не знаю, зачем нужен здесь. Если кто-то украдет, не, не может войти и посмотреть, какие, ролики, какие здесь сняты. Ну, вот режим фото. В принципе, вот. Больше тут ничего сложного нет. Очень удобно оно крепится к дереву. Здесь есть даже место для штатива. Можно его на штате вставить. Так, а здесь что-то вот вот я не. А, это выход, видимо, для телевизора. Тут можно еще. Тут еще какой-то крючок есть, не знаю зачем. Кстати, я даже не разобрался. А, вот этот индикатор. Если его включишь, когда включаешь его, догорается лампочка. Секунды три мерцает. Потом выключается. Больше никаких подсветок нет. Единственное, когда темно. Но это дом проверял. Вот здесь вот мерцает, ну, просто тут индикатор с красными лампочками, он загорается, но все равно его так, плохо видно. Не знаю, как будет в темноте совсем, когда темно. Потому что у нас сейчас полярный день. Но я собираюсь его ставить зимой на лыжи, когда буду ходить. Так что вот здесь вот для замочка. То есть, если кто-то возьмет его, увидит замок и не станет брать. Дима на это рассчитано, не знаю зачем. Вот такая стоковина. Ставил ее в ту субботу. Да, в ту субботу ее ставил. Пришел в среду. Вообще пусто было. Никакой ни одной записи не было. Ну и я забыл вставить телефон карту памяти, поэтому я ничего не снимал. Мы слонем. Сейчас я покажу, как я ее снимаю. Плюс я покажу варианты видео, которые получились. Он реагирует даже на ну не на весь ветер, как бы не на, на сильные порывы ветра, он начинает тоже снимать, но не всегда. Там показано быть на видео, как дерево шевелится, на котором он пристегнут, Причем ветер довольно-таки, видимо, сильный был. Дерево не особо, тонкое, толстое дерево и его так шевелило. А еще минус он не видит карту памяти 32 на 32 гектара Все, он ее вот эту вставил, он почему-то ее не видит самсунговская карта хорошая видит 16 гектарную в принципе если ставить на неделю на 2, ее хватит у меня же неделю но обычно как делают сколько я видео смотрел ставят камеру через 2 недели приходят, снимают или меняют так как аккумуляторов и батареи хватает надолго меняют карту памяти это берут себе, которая стояла вставляют новую и опять стоит фотоловушка выполняет свою работу плюс на этом экранчике еще можно посмотреть то, что снято я пришел, там у меня было 37 видео ну, если не особо удачно, я покажу качество еще минус то что он не широкоформатный мире у меня не получились форматные может там есть какой-то режим когда еще не дошел вот ну все приятного просмотра посмотрите качество снятого материала я конечно не все видео выкладывать Ну вот помет. Такой везде валяется. Говорил. тут много. И везде вот он здесь. Здесь звери ходят. Ну или ходили. Не знаю. Там, где я поставил ловушку, там там короче, много было потоптано, кстати. И решил в этом месте, думал, вот там, значит, ходят они. Но сомневаюсь, что что-то попалось. Такое-то у меня предчувствие. Немножко стал зайти. Так, я посмотрел, там какие-то 37 файлов записано. Я не знаю, что это. Может, конечно, это просто ветер. Ну, на всякий случай, я на всякий случай карты памяти поменяю.